всем привет сегодня полезные советы на все случаи жизни также разыграем три шуруповерта Довольт. условия в процессе видео занимаясь отделкой в доме приходилось наращивать алюминиевый профиль для установки обрешетки в ванной и вот вам отличный совет как быстро и просто состыковать два элемента нам нужно взять кусочек профиля в 10-15 сантиметров уложить его в паз другого профиля взять небольшую по диаметру трубу или маркер в общем что-то круглое и продавить его Далее вставляем нашу половинку в края заготовки. И останется закрепить саморезами с пресс-шайбой. И у нас получится ровное и надежное соединение. Делая временное освещение в доме, я устанавливал патроны и всегда зажимал проводок по прямой, но это ненадежно и есть шанс его выскальзывания. Вот вам отличная идея, как закрепить провода в патроне намного надежнее. В патроне имеется отверстия, которыми мы и воспользуемся. Загибаем проводок и просовываем его через эти отверстия в сам патрон и зажимаем болтики. таким образом патрон будет висеть надежней и уже не сорвете его случайным образом если будете проходить мимо или чем-то зацепите если вам нужно покрасить небольшую деталь то не стоит красить прямо с банки. Вы можете занести туда разный мусор, крошки, опилки, а потом придется его собирать, сокрашиваемые детали. Для небольших покрасочных работ просто отливайте краску в другую небольшую емкость. Таким образом сэкономите нервы и время. Но если вы окрашиваете детали с банки и знаете, что она уйдет вся полностью, то рекомендую воспользоваться двумя канцелярскими резинками. Про одну, я думаю, много кто знает. Надев на банку, удобно скидывать излишки краски. А вот вторую резинку лучше цеплять ближе к верху банки. Таким образом, первая резинка будет работать как струна и никуда не сместиться во время работы. Бывает такое, при окрашивании, задев кисть край банки, капли льются по боковине и попадают прямо на вашу заготовку. Не ленитесь и возьмите, например, обычную одноразовую тарелку и подложите под банку. Таким образом, все капли будут попадать на тарелку и заготовка не измажется. Да и во время работы закинуть кисть на тарелку удобней и можно сделать небольшой перерыв. Вообще, пищевую и строительную пленку хорошо применять при покраске с корыца. Закройте пленкой корыца для краски, и когда вы сделаете работу, вам потом не придется его отмывать, и выглядеть оно будет как новое. Такими советами я часто пользуюсь, например, когда делал садовую мебель. Покрывал ее защитно-красящим составом 3 в одном Форбитекс Профи Экстра Вуд. А покупаю такие материалы в интернет-магазине «Территория» и по промокоду «Мастер» получите скидку в 10%. Мебель получилась бомбическая и продукции «Фармен» я доволен на все 100%. Кстати, друзья, хочу для вас совместно с каналом «Катя Ремонт» разыграть три шуруповерта «Девольт». Для этого переходите по ссылке в описании на канал Кати, Зацените отличный видеоролик и выполняйте очень простые условия. Доставка будет, кстати, за наш счет. И итоги конкурса уже совсем скоро. Закончив работу с краской, не закрывайте банку крышкой. Так она засохнет и потом сложно будет открыть. Плюс попадет мусор от засохшей краски. Поэтому перед закрыванием используйте пищевую пленку или обычный пакет. Накройте на банку и закройте плотно крышку. Таким образом, в другой раз вы спокойно откроете крышку. Да и вообще храните открытую краску, закрытой, вверх тормашками. Таким образом краска заполнит все щели и в банку не попадет воздух. И она сохранится намного дольше. А вы знали, что обычные прищепки могут решать массу полезных задач, как в доме, мастерской или гараже. Для этого разбираем прищепку и сверлим отверстие для будущего крепления. Переходим на стену и закрепляем пару-тройку прищепок. Таким образом, легко хранить рабочие перчатки, они всегда под рукой, на виду, легко найти и не валяются по разным углам. Также легко разместить любой расходник, которым часто пользуешься, даже можно закрепить лист бумаги на дверь и записывать, что необходимо докупить для мастерской, и перед выходом всегда заметишь заметку, что тебе надо сюда притащить. Я даже у себя на рабочем столе закрепил пару прищепок и стало намного удобнее располагать все записи на виду. Все видно, все четко и ничего не забудешь, ведь все перед глазами. А также пару прищепок расположил на стене для хранения разных метизов, которые находятся в пакетиках. Так что пользуйтесь советом, очень годно, мне нравится, реально удобно. Многие знакомы с VD40 и самая частая проблема это потеря трубочки. Так вот, друзья, чтобы она не терялась, сделайте самый простой бокс. Возьмите обычную ручку, уберите стержень изнутри, скатайте комок из малярной ленты и закройте отверстие. Теперь просто приматываем ручку к VD-40, на изоленту малярный скотч, и у вас получится отличный кейс для хранения трубочки. И теперь она уже никуда не потеряется и всегда будет под рукой. Используя канцелярский нож я часто отламывал лезвие пассатижами Оказывается все придумали до нас и с другой стороны ножа есть отверстие для удобного подреза лезвия. Черканите в комментах, какие советы вы знали, какие понравились, а какие нет. Ну и подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем желаю хорошего настроения, пользуйтесь полезными советами, лайфхаками и упрощайте себе жизнь. Всем желаю удачи, всем пока-пока.